общем не заходят, да, пробуем, ну, допустим, хотя бы вот так Опять же, процент в районе 50, там, не сильное отклонение Умственно, у меня нормально, слушай, они заходят успешно Два ножа, найс! Неплохо, кстати Хорошо, вот тут прям хорошо Здорово. этот ролик будет необычный Сегодня будет, я думаю, вообще без кейсов Но я постараюсь, не могу ничего обещать Но, скорее всего, будет вообще без каких-либо кейсиков Сегодня мы будем проверять проценты в апгрейдах И все-таки на каком же проценте лучше делать апгрейды А конкретнее ширпотреба мы будем пробовать делать вот это Вот это вот дело, драгон нора, вп А вот, человеку оно постоянно на превьюхах выпадает Короче, будем дэлэч делать а, с 50к Ну и опять же, сегодняшние, сегодняшние Сегодняшние э, повестки дня, сегодня рассмотреть вопрос: какой же процент на апгрейдах заходит лучше, чем мы с вами сейчас и займемся, переходим уже непосредственно к апгрейдам на вот это вот все дело. <свескотворение> Сейчас я появляюсь на ваших экранах И мы делаем обагрейды. Повторю, что на балике 50к рублей Форс, надеюсь, поддержите лайком Кстати, лайков сейчас стало больше, как обычно По стандарту ждем, ничего не будут трогать Ни мышку, ни клаву, пока ты не поставишь лайк А эта тема реально работает Мы не продолжаем ролик, пока ты не воткнешь лайк Вот я не понимаю, на роликах Минимум ну, на открытиях, да, кейсов Минимум 5к просмотров Как это, честно говоря, обидно Ну, понятно, что моя аудитория выросла И кейсов смотрит меньше, но тем не менее Ну и вот, возвращаясь к предыдущему вопросу На роликах от 5к просмотров на кейсах Если хотя бы 50% из вас влепят лайк Будет 2 500 но это минимум 5к, конечно, здесь набирается даже больше 8 тысяч просмотров, больше 10 тысяч просмотров. Ну, ребят, реально, давайте на этом ролике порадуем меня, наберем хотя бы 2000 лайков. Я вообще офигею. Ну, давай, вот сейчас до 5 досчитаем, и а, уже, вот просто сейчас посмотри, счетчик, там уже должно быть, ну, минимум, минимум 500 лайков. Если там нет, то да внеси свой вклад. Давай, 5, 4, кстати, можешь обновить страницу, там их будет больше. 3, 2 один. Я надеюсь на ваш совести, мы начинаем этот ролик. А вот единственное, что я не помню, можно ли крафтить. Да, можно, используя баланс, ролик вообще будет без кейсов. А, изначально мы будем проверять 50%, а начнем мы с суммы в 5000 рублей, с тем учетом, что на балансе на самом деле не так много. Ой, тут же коины, точно. Форс коины, совсем у них забыл. Пользовать баланс начнем с 50%. Расскажу, как это все будет работать. А сначала 50%, потом мы используем 40% в крафте на 10 тысяч. Каждый раз мы эту сумму увеличиваем на 2%, реже на 10 процентов вот такая история а начинаем с 50 процентов посмотрим как вся эта история вообще будет никак она не будет работать пробуем еще раз опять же использовать баланс опять же этот нож слушай ну если так, такими темпами пойдет данный видеоролик то мы просто все проиграем а, а, а что происходит еще раз будем пробовать понятно не <с> эта тема вообще мне честно говоря убивает и че мы так просто на 50 процентах вообще ничего не скрафтим Бля, ну это, конечно, очень хреново. Ну давай еще попробуем. 40к уже остается? Блин, ну почему оно не заходит даже на 50%? Я не знаю, как мы дальше будем идти. Ну окей, хотя бы один нож зашел. И на том спасибо. Так, первый ножик есть. Ура, ура, ура! Давай дальше. Надеюсь, это тоже зайдет, потому что ну, очень много прям сливов было. Да, второй нож. Ну, что-то прям как-то все началось, совсем очень не очень. Пробовать еще. Так, э, два ножика у нас уже есть. Будем крафтить одни и те же. Но пока что всего два апгрейда. Три апгрейда. Ну, уже нормально. Потихоньку начинаем отбиваться. Хорошо, три апгрейда из, наверное, апгрейдов 6 у нас зашло. Четвертый, скорее всего, он не зайдет, потому что до этого три уже зашли. В принципе, логи. Так, что-то все плохо, пробуем еще раз. Э, Фига скрафтить. Но оно сейчас должно в теории было бы зайти 27 тысяч. ну 27 и в инвентаре 15. Проведя несложные математические вычисления, можно понять, что мы в жопе. Ну, кстати, еще один апгрейд и уже у нас... Uh, Скок 20 в инвентаре и 20 на балансе дальше пойдет 40 процентов блин на 50 не очень хорошо идет 40 проверять уже не особо хочется но этот ролик вот чуть-чуть затягивать вообще не хочу то есть хочется сделать все конкретно по факту без воды ну блин еще не заходит да пробуем ну допустим хотя бы вот так опять же процент в районе 50 там не сильное отклонение Умственно, у меня нормально, за Фух, у нас уже, уже, уже есть скины, <laughs> блин. Ну ладно, поначалу, конечно, совсем все тухло пошло. но опять же, не апгрейд. Блин, ёва. Тх... Маленько, едем дальше. 10к на валике, блин. Опять не заходит. Да что ж ты будешь делать, а какие у нас Варианты на сегодня, у нас а, Зашло сколько там, ну 5, 6 5 по-моему апгрейдов, да, 5 апгрейдов зашло Шестой не зашел, значит Все еще 5, да не есть круто, ну да 5 апгрейдов, блин, это плохо, 25 тысяч Было, напомню, но ну, и сейчас будем 40% использовать, ой, елки-палки Пацаны, держитесь Наверное, вполне логично сейчас было Открыть кейсов, потому что хоть как-то Нафармить, блин, балик, ладно Используем скины, и здесь мы делаем Уже сколько, ну в теории давай все это Продадим на то, что мы сейчас будем крафтить по 40 процентов, и мне просто так будет удобней. Так 30 тысяч получилось, 20-ку мы успешно про. Ну вы сами все понимаете И здесь мы выбираем уже от 10 тысяч рублей Опять же, эти коины, блин И как же мне с ними все-таки непривычно Слушай, ну от 10 тысяч по какой-то Может поставить до... Опять же, коины, опять же, это неудобно Вот, до 10 тысяч поставили Да, вот, нормально, 10 тысяч Использовать баланс Так, и выставляем 40 Так, вот, ну 39,9 Будем считать, что это 40% На 50, пока у нас зашло 5 скинов Как будет на 40, ну, можно, честно говоря, только гадать вообще Вообще без понятия. Поехали дальше. Будем каждый раз менять нож. Может, оно как-то поможет, хотя я в этом сомневаюсь. Первый, кстати, апгрейд успешно у нас. Прекрасно. Едем дальше, легенды. Так, ну 40% хотя бы потихоньку начали. Заходить. Слушай, они заходят успешно. 40% уже даже поинтересней. Причем у нас даже не 40, а 39 с копейками. Так, давай еще одни легенды попробуем. А, скажу умникам в комментариях, что выбор скина не влияет. То есть, если а, условно крафчу один и тот же скин несколько раз, не нужно писать в комментарии, что ой, зачем ты это делаешь, оно не будет крафтиться, это уже этот нож уже скрафтит. Нет, ребят, оно так не работает, просто поверьте мне. У нас остается 9000, и я думаю, что это... Да, это будет последний апгрейд. Может быть действительно стоит открыть кейсики, хоть как-то нафармить балик, потому что, ну смотри, мы сейчас все продаем, у нас э, 20 тысяч рублей, ну 24к. Я предлагаю все-таки попробовать формануть, ну как-то совсем все очень-не очень, очень идет. Кстати, кейс закалка за 1700. Мне даже интересно, 10 штук это, конечно, жестко. Давай опять попробуем. Типа кейс дорогой, я так понимаю, добавили его недавно. Мне вот очень-очень интересно, потому что вот обычно как байтовые кейсы закалки, они типа стоят по 200 рублей. Ну и с них ничего не сыпется. Здесь же оно стоит 1700 и с него тоже Ничего не сыпется, блин, а чего сегодня за Жрачка денег, это наверное самый Неудачный ролик по форсу Который только может быть, но сегодня что-то Как-то прям все совсем плохо, 13 тысяч Остается, опять же открываю, слушай Закалка, вы... блин, это наваха Всратая не нужно никому наваха. 7000 тысяч рублей. Ну, это не серьезно. Причем тратим-то мы побольше. Нет, спасибо, промики мне не нужны. Я предлагаю вообще на все деньги открыть, просто ради. А прикинь, сейчас, ну, выпадет какая-нибудь. Какая-то закалка самая крутая, ну, кого там может выпасть. А, керч, керч вообще будет шикарно. Да даже AK-47, Слушай, бой выпал. Всего лишь один нож на 10 кейсов. Ну, будем честно и откровенно, это не интересно. Хотя 23 тысячи. Забираю свои слова назад, это нормально. 31. Нам немного э, нужно нафармить на апгрейды. Я, конечно, говорил, что может быть ролик будет без кейсов, но, пацаны, видели сами ситуацию, апгрейд что-то как сегодня вообще не идут. М -м -м, блин, ну это хреново. Ну, опять же, 5.7 и маг 10 МАК-10 я купают, нифига себе. 16 тысяч рублей. Но в целом кейс неплохо собран. То есть реально сравнивая с другими сайтами, на которых, опять же, есть подобный кейс. Он стоит по 200 рублей, и типа он тебя постоянно сливает. Тут он хотя бы в ноль как-то выводит. И на том спасибо. Но опять же, можно какой-то редкий флот выбить. Ну, понятно, что. На фарсе этот флот показываться не будет Просто по той причине, блин, то флот можно посмотреть Когда уже айтем будет по факту Закуплен с тема. Затем можно оформить реально Флоты, просто открывать кейсы и запрашивать Эти скины. Так, охотничий Ну блин, он дешевый. Прям вообще не о чем 20 тысяч. Ролик потихоньку перетекает В видос открытия за, за Миллион за закалка кейсов. Но на самом деле Сейчас задача просто нафармить баба Ну то есть Сами видели еще с баликом и на апгрейды сейчас эти не вариант Плюс мне надо делать по 20 тысяч уже Рублей. 5 маг 10 Но маг 10 это реально сейф, Это прям сейф. Так, у нас 22 тысячи, понятно, кейс открыли, посмотрели. Мне не понравился. Мажорный кейс, 3к, поехали. 8-7. Сколько у нас? 6 штук, 7 штук можно. Давай мне все градиенты. Джекпот из градиентов, и все, мы идем на апгрейды. Вот будет шикардось. Но ну, по балику прям все совсем плачевно. Код красный, бля, и что-то по дропу слушать не очень. А что сегодня с форсом случилось? 15 тысяч выпало. Но ну, не, эта история ям не наша. Давай еще 5 кейсов долбанем. Бля, ну что то как-то все. В предыдущем ролике мы прям, пом до 100, там. Чуть ли не до 80 тысяч дошли. В этом он меня просто попу имеет. Кстати, дигл. Хот-рот, МП9 Хот рот. Сколько он стоит? Так, 2 нормально, 3 нормально. Ну но тут все не очень хорошо. Сихне 17 тысяч. Давай пробуем, пробуем нафармить баланс. Чтобы уже дальше долбануть на апгрейдах Но 40% кстати зашло офигенно Нам сейчас нужно по 30 крафтить 20 тысяч, ножи кстати, нож Два ножа, найс, я один только увидел Но тут 2,43 тысячи, вот это хорошо Вот это хорошо, сейчас однако мы Неплохо фарманемся, форс бай Я думал бонус бай, я такой, это что Слушай, немного сейчас будет глупое решение Вы его пожалуйста не осуждайте, я хочу Найти кейс, почему-то которого тут нету Во, vip кейс, один из, ну не один из А именно сборный, самый дорогой кейс Кейс на форсе, не осуждайте мои Решение 4 кейса, но может тут прям офигенно фортануть. Надеюсь, все-таки повезет. Сюда и калаши дропаются. И, и... и неплохо, кстати. Хорошо. Вот тут прям хорошо. Тут прям хорошо. Ну, 44 куска. В принципе, мы окупились. 50 тысяч. Все, сейчас можно найти спокойно апгрейд. Вот о чем я и говорил. На кейсах немного форманули. Короче, от 20-ки смотрим, как заходит, собственно говоря, даже до 20-ки лучше ставить. Как заходит 30%. Надеюсь, что хоть что-то зайдет здесь. Так, стоимость до 20 тысяч. использовать балик, поехали. 30%. Мне интересно, чем этот ролик вообще закончится. Вот, 33, ну нормально. Чуть выше, 30, ну ладно. Но на наши с вами условия... Я думаю, первая... Upgrade. Хорошо. Первая двадцаточка. На наши с вами условия, думаю, это сильно не повлияет. три нормально. Вот это пошел фарм. Бля, лишь бы он сейчас, лишь бы я сейчас не сглазил. Найс! Nice! Второй апгрейд. Хорошо, 40 тысяч есть. Прекрасно. <laughs> я уже начал переживать. Но вот смотри, сейчас ни один апгрейд не зайдет. Причем тратим мы по 6 тысяч рублей. Но сейчас, скорее всего, он не, не будет заходить, Типа он 40 выдал. Все. Сейчас эта, эта история вся успокоится. Чекай. А, 40. -ка... хотя бы 40 тысяч. Хотя бы 40 тысяч рублей. Потом, если что, опять же, Блядь, может, мог зайти. Можно Будет на кейсах дофармить, да, блять. Ну давай, ладно, 30%. Не, ну как я и говорил, он меня сейчас просто будет упускать. Как бы спрашивается, куда еще? Ну, видимо, есть. Все, блять, он опять. Он, не, он нахуй 40 тысяч больше не даст. Ну, пипец. Давай, блядь, дальше. Там уже 16 тысяч делаем, я почему-то ушел от курса намеченного, блядь. Но один хуй оно не скрафтилось. Смотри, у нас 8 тысяч остается. Ебать, давай коготь еще один попробуем. Там 17% выставилось, блядь. Блядь, а какого хуя 17% выставилось, я типа не понял. Ладно, у нас 40к, у нас 40к. На 30% 2 апгрейда зашло, ну нихуево. В целом нихуево. Опять же, по той же самой стратегии у нас есть 40 тысяч, это 4 вип-кейса. Ебанем, 4 вип-кейса, 7 тысяч останется, блядь. И вот лишь бы, сука, нормальное что-то выпало. Ну вот серьезно Давай, блять. Ну хотя он выдал уже. Блядь, то же самое, только 2 испана. Ну могут быть дорогие. Заебись, десяточка. Блять, ну это 32, ну это вообще нахуй. Ни, ни разу просто не уху. Блять, вот как сложно. Вот, ну серьезно. Блять, это не 100 тысяч. Это полтинник из полтинников. Такие игры, блин, играть заднеприводные. Это. Блять, волны, найс. Найс, найс, найс. Баланс бэк им. Хорошо. Хорошо, блять. 57 тысяч. Поехали дальше. Смотрим, как работает 20%. Блять, чисто ролик хотел сделать по апгрейду, ну сами видите, блять, ну не особо оно дает. Короче, прибавляем плюс 10 тысяч. Я хотел удваивать, ну, блядь, лучше плюс. 30 плюс 10 тысяч просто э, сумму ебошить. Так, мы выставляем 20% по сумме. Ну, давай 20, заебись. Опять же, 6 тысяч рублей. То есть, сумма та же. Смотрим, как она будет заходить на 20%. Бля, ну мне кажется, что она никак не будет заходить. Первый, блин, комом, понятно. Бля, это хуево. Если ни один апгрейд не ждёт, это будет вообще пизда. Но мы сегодня проверяем апгрейды, блядь. Ну, призем. Млнно, сука. Приземленно к балансам, которые эм, чаще всего у игроков. Конечно, блядь, не 50 тысяч, но это не это не сотка. Это, ну, это полтинник. Это, блядь, поинтереснее Типа приближенно к адекватному балансу. Потому что обычно я начинаю ну вообще какую-то дичь, дичь стряпать. Так, мы, честно говоря, там что-то, блядь, пошли куда-то в 26 тысяч. Но нам нужно 30-ку стряп. Бля, ну вообще просто че. А, найс! 30-ка! Хорошо! Заебись! Блять, ну это, это потная хуйня, серьезно. Хочется посмотреть, сколько максимально вообще можно буста. Ну, а какой процент самый пиздатый? 60 тысяч, блядь. Хорошо! Ну, дальше не даст Дальше, блядь, не даст, нахуй Ну, будем надеяться, 60 кусков, в принципе, бустанули, блядь Ну, понятно, вот дальше, ну, можно просто, конечно, не смотреть Но пока что Самый сейвовый, ну, не самый сейвовый, а самый адекватный процент Почему-то он меньше каждый раз выставляется Я не понимаю Блядь, еще третий, нахуй Самый нормальный процент это двадцатка из всего того дерьма, что мы с тобой пробовали делать Так, 21. хуй с ним, поехали, блять Давай, восемь тысяч там остается, в теории еще один апгрейд, Блять, если бы еще один зашел, ну это было бы пиздец Ну, нормально, нормально, но у нас дальше 40 тысяч по плану будет, я вообще не ебу Почему он на пять процент убрал? Ёпта, ну вот сейчас бы зашло нахуй, пять тысяч Ладно, хуй с ним, на все деньги гуляем, у нас там благо баланс останется 16%. процентов не вписывается в двадцаточку, но ну, тем не менее, а вдруг, блядь. ну ладно Смотри, э, теперь мы делаем 40 тысяч, но 20% мне прям, мне реально понравилось, мне прям вообще зашло э, 39 э, тысяч, ну, 40 в принципе А, надо же все продать, блять, точно, я забыл Обменять все, 88 тысяч, заебись Главное мы не слили баланс, это вообще самое шикарное До 40 кусков, уже привык коину, благо, ладно, э, мы выставляем с тобой сколько, это было Подожди, это было 20, это было 20%. у нас сейчас 10% блядь. 4 тысячи нахуй Мы из 4000 пытаемся сделать 40, -кет. блядь, насколько это реально Вот мне просто интересно Но 20% себя вообще очень круто показали Мы сделали от изначального Балика 5, 6, 7, 8 Плюс 30 тысяч, сука, я думал Зайдет, блядь, ладно, плюс 30 тысяч От изначального балика, а там у нас Было чуть в районе 40, ну типа, короче, вообще Охуенный x 2 от того балика, который был, блядь Именно на, на тот момент. Но это нихуево. Короче, 20% блядь, пацаны. Я, это, сука, этот ролик можно использовать по руководству. Но какой процент выбирать? Да, в принципе, на всех сайтах, потому что алгоритмы везде плюс-минус, блядь, одинаковые. 20% ебаная имба, серьезно, Ладно, апгрейд, блядь, неуспешный нихуя, нормально бывает, блядь. Давай дальше. Сука, ну здесь я думал, что он, он реально заходит. Ну, короче, 10% это уже вообще туфта. Я хотел э, сделать ролик типа он only 5% на апгрейдах. Ну вот я сейчас вижу, как круто, в скобочках нет, заходит 10% апгрейд, вот если бы 5 поставить, ну мы сейчас посмотрим, ну хоть один апгрейд, 10% казалось бы, ну хули казалось бы, у нас тут, мы с 4000 э, рублей пытаемся сделать 40, ну как бы это, ну нет, это дрочь, 20% вот это самый сейв, блять, был, если у нас сейчас удастся скрафтить что-то годное, мы окупимся, я вообще в шоке буду. Бля, ну это было близко. Ну, короче, на 10 она вообще нихуя не дает сделать. Просто это, блядь... Ну, это пизда. Ну вот, ну серьезно, Смотри, хуй. Не, это, это, это Unreal. Это, блядь... У меня запись, надеюсь, идет идет. А то просто минус в ее бабки, нахуй, на без записи. Вот заебись будет. Ну, не, я, я уже реально сомневаюсь. Хотя, опять же, по 4К попыток еще много. Блин, ну, если что-то скрафтится... Короче, давай сделаем так, если скрафтиться, как и договаривались, ну идем на 5%, если не скрафтится, хочется еще на 20 й попробовать, потому что, ну сука, хочется поднять баланс, и ниже 10 тысяч я не, ну не опущусь, почему-то, ну, сука, шанс еще меньше на -то. то есть ниже 10к я не пойду, просто чтобы попробовать хотя бы хоть что-то, блять, нафармить, но смотри, оно так байтово пролетает. Короче, 10% это просто могила, нахуй Но ну, она вообще не дает, даже вот 8% зашло Я не понимаю, там имбалик меньше становится и он, он просто, блядь, ну, не, не дает, нихуя Может сейчас бы даже на 10, блядь, и зашло Херово, его узнаю. Блядь, ради интереса выставим 20% Вот ну просто ради интереса, чтобы хоть как-то бускнуть денег Чекай, и на 20 зайдет, блядь е Ебать, ну вот о чем я и говорил Обменять сразу 48 Давай попробуем 20% Страта 20% он, Оно, блядь, хотя бы как-то, блядь, ну заходило то есть 10% просто 10% не играет. 20, заебись. Десяточка, ну, хуйня. Мы тратим примерно по сколько, по 6. Вот, о чем я и говорил. Двадцаточка вообще на язычак идет. Так, попробовать еще. А, мы там тратим по 8 тысяч, получаем 40 кет. Нормально. Нормально. Давай, блядь, один еще, сука. Вот нам один апгрейд, это, ну, что, опять 80 тысяч рублей будет. Как бы было бы круто. А, сейчас после вот этой сессии, да, в, в ⁇ ба, денег, будем, будем называть вещи своими словами, мы пойдем на полтинник. Полтинник на 20%. Тоже Тоже посерьезнее, опять же, это поинтереснее. Там, сука, 10% шансов выставился, блядь. Вот эта ебучая игра шансами от форс-дропа, мне, честно говоря, вообще ни, ни разу не улыбается. Ладно, короче, пробуем идти до полтинника. Я не знаю, куда мы такими темпами придем, скажу вам честно. Но хочется увидеть какую-то кругленькую большую цифру. До 5000 коинов, либо же 50 тысяч рублей. Дамасская сталь, все, поехали. 20% выставляем. Сколько это в рублях? 8000 мы меняем на, на 40, блядь, лобоеб. С ракет не зашел, сейчас должен полтинник в теории. Почему, блядь? А почему? Стоп, а чё, нету? ну если 55 выставим. А просто, смотри, нет таких скинов. Вот в чем суть. А 7, блядь, ну а что, типа, скинов за такую сумму нету? Бля, пацаны, а что за хуйня? Ну, это какой-то прикол. А, да, смотри. А типа самые дорогие ножи, которые сейчас есть на ТМ, это типа вот. Можно. Короче, давай мы попробуем сейчас домаску ставим на 20% хонли скрафтить. Потом пробуем хуярить Война на 20%. Вой на 20%? Не, нам не хватит денег на вой, блядь. Это это ебнуток, это хуйня. Ну, хуй с ним, самое дорогой что есть. Ну давай, 20%. Конечно, хотел бы полтинник, но, бля, на теме сейчас нет, нет скинов просто. Ну, хоть будем пробовать крафтить? Какие у нас варианты? Хоть 20%, ну, реально, оно, сука, дает. 8700. Мы меняем на... На 40. Нет. Это, это, это, это заебись. Вот это охуенно. Давай 39 выберем и главное... Главное проверять процент. Ну, потому что... Ну, блядь, он мне выставляет 10% шанс, на котором вообще нихуя не играет. Ради интереса можно попробовать 15%. Насколько хорошо оно ждет? Вот смотри. Выставляем, ну, не 12, конечно, а вот. Ну, 15%. 15-ка это не 10. -э, логика человека, блядь. Ну, не. Ну, бы даже на 20 не нашло. Короче, 5 кусков остается. Я все-таки предлагаю обменять 40 открыть э, вип-кейсов. Вдруг что выпадет? Ебануть крафт воя на 20%. Все-таки заключительный процент и попробовать на нем ебнуть вой. Пля еще чтобы найти этот вип-кейс. А, вот он. Чё, 4 кейс. 8 остается. Бля, будем, будем рассчитывать, что все-таки что-то из этого выйдет. Реально, ролик, блядь, ну, гайд нахуй, какой процент выбирать. Реально, 20 процентов. Вот честно, блядь, там гамма гамма-волны боуи, блядь. 26, заебись. 49. Фактически полтинник. Я купили с нехуево еще считать. чуть-чуть попробуем на фарме, ебанем вой. Вот я, честно, не знал, что 20 процентов так выдает. Реально. Ну, то есть я думал, типа, полтинник самый сейф. Нихуя. Двадцатка. Прям классная тема. Так, финик, Дигл дорогой или нет? У меня вопрос, дегле. 22 тысячи. Хорошо, 51. Но это, блядь, минус не такой большой. Как мог бы быть, короче, сейчас все продаем. Ебашим вой. Просто ебашим вой. Там по 20%, опять же, пробуем ничего не сделать. И с этого уже сделать все-таки вой. Получится, не получится. Чисто ебанем на олы. Ну, тут хуйня выпала. Дешевая то 38. мне кажется, 44к. Апгрейды. Смотри, блядь, ножи появились. Где же вы были, когда я хотел крафтить что-то интересное? Ну, вот 349к. Так, ну ладно. 49к есть, но ну давай пробуем по 20%, о, по 20 делать. Вот, 20%, поехали. Да что за хуйня, почему? Блять, не, необходимо указать, я что, ничего не указал? Такое ощущение, что этого, этого предметов тупо нет, смотри. Да, этих предметов нет, но они почему-то, типа, тут светятся, короче, понятно. Какой-то баг, блять. А если мы порог попробуем? Просто вот даже, ну, на минимальном, на, там, единичном проценте условно. Просто эти перчатки вообще есть или нет? А, их тоже нет. И этого ножа нету. Этих ножей просто нет, тупой. Понятно. О, хуй они тут светятся. Ну, опять же, если мы выставим до 50 тысяч. Ну да, этого нету, Дамаская, самая дорогая, что есть. поехали, 22 процента. Будем пробовать, хуярить улынами. Хочется все-таки из этого ролика хоть что-то интересное достать. 26к на балансе, ребят. но ну, зато результат мы получили реально самую сливовую тему. 20%, блять, шанс. Вот, ну, реально. Я вообще не знал, что он так выдается. Все-таки проверка шансов, заебись, работала. Еще и сука. Форсдроп работает охуенно. Просто берет и выставляет мне, блядь, в 13%, когда мне стоял 20%. Спасибо, форсдроп. Это, конечно, все круто. Бля, ну давай. Ну хуй с ним, давай уже full процент ебанемся, ракет скрафтим, хоть что-то попробуем с этого интересное сделать. Блядь, да, ну Ну, пацаны, полтинник. Зато, блядь, теперь мы знаем. Собственно говоря, какой процент реально сейвовый? Я призываю вас, я не призываю вас открывать кейсы ни в коем случае И это не рекламный ролик, поэтому и на форс-дропе я тоже вас кейсы призывать не открываю Но если вы открываете, используете апгрейды, по цене 20% Вы сами видели, как это все работает Формовая тема, она нас ебать как окупало. На этом все, с вами был Человек Мы потеряли 50 тысяч рублей, но я надеюсь не впустую Вы поддержите этот ролик лайком Реально хочется зайти утром, я обычно утром чекаю, как ролик зашел Две с половиной тысячи лайков это вполне реально, просто не ленись и спустись туда и поставь лайк, даже не город это сделает, сделаешь. Всем спасибо, это был я, головка от хуя, всем пока!